Хочется и нас во всем Так хочется жить без работы, проблем Куда несется мир? Скажи, зачем? А если бы знали, мы все наперед Что и когда будет с нами, где повезет А, а где наоборот Мы бы не чудили Мы бы соломки постелили Все бы проблемы победили Праздник, пусть будет праздник Праздник проказник Мы желаем вам Пусть будет счастье Море надежд И любви океан Где же ты нам очень нужен Праздничный день Ты приходи скорей Ты нас согреешь.